Сорт острого перца Нагабон. Вот такой вот высокоурожайный сорт с очень большим количеством стрючков. Это гибрид между худжалоки и скучбанет. Этот сорт был выведен в 2010 году. Это невероятно острые стрючки. Так вот красного цвета, они продолговатые. Они могут быть и кубовидной формы. Острота такого перчика от 750 тысяч единиц до 1 миллиона. Срок созревания такого перчика 100 120 дней. Эти кустики у меня невысокие, потому что под сеточкой посажены. Так этот куст может достигать высоты от 80 сантиметров до 1,40 м. Ну мясо где-то кустик сантиметров. Наверное, 2530. Это невероятно острые перцы. Можно выращивать их как в открытом грунте, в теплице. Можно у себя на подоконнике в горшке. Видите, он небольшой. И такой вот такое вот невероятное количество у него стричков. Если посмотреть. стрички вот такого перца толстостенные. Довольно сочные очень большим количеством влаги. Видите, такие красавцы! Такого кустика вам вполне хватит, чтобы приготовить бутылочку хорошего соуса. Вот, смотрите, видите? Он у меня прошел тотальную обрезку. Я верхушки все пообрезал. Обрезать надо обязательно, если вы живете в районах, где в конце сентября уже начинаются заморозки. Это я обрезал его 24 августа. И чтобы перчики начали быстро вызревать. Вот один кустик у меня, а вот второй. Тоже Видите, кустик миниатюрный, с невероятным количеством перцев. Я их обрезал, повдалял все цветоносы. Вот некоторые пооставались, надо будет сейчас удалить. Вот такая вот высота кустика. Все цветоносы удаляются для того, чтобы... Не было цветов и все питательные вещества поступали непосредственно в перец я обрезал и видите он довольно быстро начал созревать обрезать надо будет точки роста вот видите вот у меня начинает вязаться вот новые это все надо удалять потому что чтобы вызреть перцу ему понадобится от полутора до двух месяцев а у нас осталось всего там около месяца и все и начнутся заморозки как бы мы не соберем с вами урожай так что надо обязательно обязательно их обрезать точки роста удаляйте все цветоносы надо обязательно удалять и в течение там трех недель перцы начнут довольно быстро созревать у вас полностью все вызреет вот эти вот цветоносы все, все это должно удаляться просто прищипываете их прищипнули все цветоносы надо удалить Удалить часть листвы, если ее очень-очень много, потому что идет невероятное испарение влаги. А влага нужна перцу, чтобы перец наливался. А также вся влага испаряется через, через листья. Вот такой вот красавец. Вес такой перчинки составляет 15 грамм. Сейчас мы посмотрим, какая она в разрезе. Вот так выглядит этот сорт в разрезе. Видите, довольно толстые стенки у него, что не характерно для капсикум чинеза. У них у всех тоненькая стеночка, они довольно легкие. Но ну, а здесь, видите, стенка довольно толстая. Вот так он выглядит. Но семянный. Семеная коробка очень большая. вкус вот такого перца такой же как у хабанера вкус духов и немножко такой пряный привкус у него очень острый и очень вкусный этот сорт очень и очень высокоурожайный с, э, с куста если высота у него будет около, около полутора метров, можно собрать до 8 килограмм перца. Это будете выращивать его в теплице. Конечно, самый большие урожай этот перец дает на втором, третьем или четвертом году жизни. Это многолетний сорт, так что можно выращивать его для производства соусов, так как стенки у него толстые, с него получится довольно много соуса. Так что выращивайте. Всем удачи!